Наконец-то компания DigiFlower выпустила продолжение самого легендарного и крутого сигаретного атомайзера. Всем привет, меня зовут Глеб и с вами, как всегда, сигарет нет. В этом видео я расскажу вам про новый мтл бачок от компании DigiFlower под названием Sirena JMTL. Если вы смотрите этот канал довольно давно, то знаете, что я пользуюсь Сиреной уже на протяжении лет 3 а то и 4 И считаю его лучшим сигаретным баком на сегодняшний день. Если вы с этим мнением не согласны, то вперед в комментарии, там и пообщаемся. А перед началом этого видео я хотел бы сказать, что ко мне в руки попал образец не для продажи, поэтому внешний вид упаковки и ее внутренности могут слегка отличаться от конечного варианта. В моем случае на коробке нанесен лишь логотип производителя на лицевой и боковых сторонах, а на противоположной стороне указана лишь комплектация и указание о том, что это sample pack. А под поролоном располагается небольшая белая коробка, в которой находится Ziploc с дополнительными орингами и дриптипом и одним испарителем. Бак выполнен из нержавеющей стали, дизайн более чем классический для сигаретных атомайзеров, а диаметр его всего 22 мм, так что он с легкостью станет на большинство современных модов. В верхней части располагается удлиненный дриптип и, как я говорил ранее, в комплекте их сразу два. Отверстия заправки расположены сверху под очень удобной крышкой. Открывается она в пол оборота и держится все очень надежно. Чуть ниже находится довольно широкое металлическое кольцо, которое выступает в роли резервуара для жидкости. Под ним разместилось еще одно кольцо из жаропрочного пластика, через которое вы всегда увидите количество оставшейся жидкости. Ну а в самом низу нас ждет полноценная регулировка обдува с одним, двумя, тремя и даже четырьмя отверстиями, так что настроить данный девайс под свой вкус будет довольно просто. Ну и самое интересное ждет нас внутри. Данный атомайзер, в отличие от его старших братьев, работает на сменных испарителях, коих есть два типа. На 1,2 Ом и на 1,8 Ом. Они обеспечивают идеальную сигаретную затяжку, прекрасный вкус и отличную передачу никотина. Я протестировал этот бак в течение почти двух недель и могу сказать, что он ничуть не хуже, чем его старший брат Сирена v 2 если вы ищете себе какой-то сигаретный бачок и не хотите заморачиваться там какими-то хлопками, спиралями и обслуживанием своего танка, то смело берите сирену JMTL танк, поскольку он обладает прекрасным вкусом, отлично передает никотин, он очень объемный и при этом обладает шикарной сигаретной затяжкой, которую можно с легкостью настроить. С вами был Глеб и сигарет нет, спасибо за просмотр и до встречи в следующих видео.